Всем привет и добро пожаловать на канал Бибитаки Долс. И сегодня мы с вами распакуем куколку LOL OMG из новой серии и под названием Sweets. Это такая девочка Мария Антоннетта, девочка-конфетка. И давайте посмотрим, что же у нее внутри. Итак, кукла находится в огромной и очень яркой коробке. На передней стороне у нее арт. Давайте посмотрим дальше. Сбоку здесь ее маленькая сестричка. А на задней стенке нарисованы обе куклы серии Sweets и Спаси Baby. И написано, что мы сестры, и мы выставляем на показ свой стиль для того, чтобы удивить весь мир. Вот такая коробка. Вот здесь с передней стороны есть перфорация, и перфорация изображает половину сердечка. И если соединить вот эту картинку вместе с коробкой "Spicy Baby, у нее будет такая же перфорация, и из этого изображения вы можете составить одно сердечко. И, конечно же, открыть мы ничего не можем, пока не откроем вот эту штуку. Приклеена очень тщательно, поэтому я просто разрежу. Вытаскиваем манжет И здесь у нас есть подсказка Начать здесь Вытягиваю, вытягиваю Что-то застряло А, дальше я должна, видимо, Открыть коробку сама. Вообще не поняла, зачем так И дальше тоже у меня не идет Ой, слушайте, вообще не знаю, как это открыть Давайте сначала наряды распакуем А потом уже посмотрим на саму куклу да, интересно, конечно, выходит обзор, да, где я не смогла открыть куклу, но окей. Вытаскиваем подложку. Вообще все склеено, ничего так просто не открыть. Ну, Наконец-то. Так, Журнальчик у нас здесь. Так, это наш журнальчик и шляпная коробка, обувная коробка два чехла для одежды. Все-таки нужно снять переднюю вот эту часть. Кстати, не сказать, что очень аккуратно отрывается. Отрываем наше сердечко. Вообще вот так, да, и остается на месте у нас изображение. Оно двойное. То есть мы не портим изображение на коробке, оно остается как было. Вытягиваем. И здесь мы должны были вот так вот сейчас открыть эту дверку. Ну, получилось, что мы ее открыли немножко раньше. Ну, ладно. Вытаскиваю еще один пакетик. И давайте достанем нашу девочку. Достаю сразу всю подложку. Здесь у нас инструкция. Какая-то бесконечная огромная инструкция. И зеркальце. Да, У него есть защитная пленка. Снимаем защитную пленку. И у нас здесь настоящее зеркальце. Давайте посмотрим на куклу. Вот такая у нас смугляшка. С очень-очень блестящими губками. Сложной прической. Она в блестящем белье и в милейших розовых носочках. Здесь у нас золотистая расческа. И подставка. Первая часть подставки. И сзади вторая. Давайте срежем ее подставки и на голове здесь гвоздики их я обрезаю сзади у С куколкой Я не очень понимаю, зачем мне Три подставки Три вот этих седла для подставок Ждала, что здесь будет одно для талии другое, чтобы посадить куклу Но нет, у меня здесь три седла Причем два одинаковых, а одно пошире Ладно, не поняла идеи Давайте наденем обычную А, широкая Видимо, нужна для полного аутфита Потому что в узкую С полным аутфитом, с курточкой Она не влезла ну, такую знаете себе сюрприз нет я ждала открываю коробочку конечно вот такая получилась кукла мне кажется что это очень мило она прям сладенькая девочка и действительно такая Мария мариантуанетта я очень хочу поскорее открыть вторую куклу и посмотреть как они будут выглядеть вместе коробка свела меня с ума потому что я до последнего не могла понять, как это открывается, что делать, как высвободить куклу. Но оказывается, да, там нужно оторвать это сердечко, и все будет в порядке. Не сразу до меня это дошло. Вообще, сама кукла мне очень понравилась. Мне нравится ее темный скинтон в сочетании вот с этими розовыми, голубыми деталями. Наверное, у своей куклы часть золотых украшений я сниму, потому что мне кажется, что они не очень ей подходят, и мне не нравятся туфли на самом деле, потому что вот туфли сюда вообще никак не подходят. Но окей, они розовые, голубые, пускай будут, тем более, что других у меня нет для нее, так что будут эти туфли. И спасибо, что досмотрели это видео. Расскажите, что вам понравилось, что не понравилось в этой кукле. Хотели бы себе такой и вообще, как относитесь к куклам Лол OMG?